Да, да. Пожалуйста, очень долго будет. Да, долго. А вот вы про э, Кесареву Оксану про кесареву говорили. Оксана Что с ней лежала, произошло? Она лежала долгое время, 4 месяца практически, она лежала с температурой, ходила. Ее периодически отправляли на работу, снимали ее с постельного режима. У нее была постоянная температура, постоянные жалобы, то есть она постоянно ходила к кручу, жаловалась. Ей говорили, что она обманывает, то есть вводит в заблуждение администрацию сотрудников медсочасти. В конечном итоге она умерла, ее вывезли в больницу, когда mm -hmm. уже вообще стало плохо, она уже начала бредить, терять сознание, ее вывезли в больницу, она умерла. Во-первых, никогда нету медика дежурного. И в кого нет дежурного медика. Это что такое? Что это? Это, это нормально, да. вы считаете? <звы> я, получается, так заболела в марте. В марте я заболела. И начала обращаться с температурой, мне постоянно только выдавали парацетамол, парацетамол, парацетамол. Я уже знала и подозревала, что мне туберкулез однозначно у меня есть. Довели до такого состояния, что мне оставалось жить месяц или два. Я не, я не понимаю, почему такая жестокость. Я не понимаю этого до сих пор. Я говорю, я там столько насмотрелась просто. Просто девочки, у которых температура 40, ну и как бы никаких продвижений нету, которые умирает буквально через неделю. Небольшой городок Краснотуринск, Свердловской области. Это 400 километров от областного центра. Колония. ИК номер 16. Женская колония, где отбывают наказание женщина, совершившая преступление, и вдруг они начинают умирать. Очень много женщин заболевает, смертность высокая, им не оказывается медицинская помощь. Как мы это узнали? Известный уральский правозащитник Конечно, в прошлом сам бывший осужденный, как это часто бывает с правозащитниками, глава правозащитной организации «Правовая основа» Алексей Соколов. Привет, Алексей. Добрый день. Скажи, пожалуйста, как ты узнал вообще о том, что происходит в ИК-16? Там не сама по себе, она замкнутая. Заключенные женщины боятся что-либо говорить. Первая информация мне поступила вообще от сотрудников. Краснотуринск, там две колонии, женская и мужская. Вот мы когда поехали в мужскую, встречались с заключенными, вечером мы сидели в общественном заведении, сидели, пили чай, разговаривали. И рядом за столиком сидели, видимо, сотрудники. Они услышали нас разговор и подозвали меня. И объяснили, что как бы обратите внимание на 16-ю колонию, попросили. Мы сами там служим, но мы не можем сказать официально, публично, что там происходит. По поезду в Екатеринбург ко мне обратилась женщина, которая освободилась оттуда. Вообще-то как бы все случайно произошло. И она первое, что она сказала, говорит, вы мне защиту предоставите и тем, кто там. Я говорю, ну вы же на свободе. Она говорит, ну да, я на свободе, но у меня завтра наркотики подкинут или еще что-нибудь. И мы с ней определили таким образом, что она нам дает фамилии девушек, которые она будет рассказывать. Мы поедем, их вызовем, и тогда уже будем смотреть, что мы имеем и какую защиту мы можем предоставить. Мы, по идее, никакой защиты предоставить не можем, потому что мы не официальные органы, мы не власть. Вот, Мы можем только обратиться. И вот таким образом, первый наш поезд мы опросили двух женщин, и они остались с адвокатом, конфиденциальный режим свидания произошел, и вот они на, на телефон все ему рассказали. Перед нашим сегодняшним вот свиданием вам что-то сказали, что пришли правозащитники или что вам сказали, какое-то давление оказывали. Сказали, что лучше по-хорошему ничего не говорить. Это кто конкретно говорил? Это говорили сотрудники, опеределы, вот все. Когда вы говорили в штрафной изолятор, значит, заставляют стоять, ходить, не дают присесть даже в штрафном изоляторе, <губер> садиться вообще не дают, то есть никуда, заставляют ходить весь день стоять вот на одном месте, стоять, допустим. И в случае неподчинения, допустим, если ты садишься, посидеть, отдохнуть или погреться, подойдешь к батарее, в случае неповиновения, значит, мне заливали камеру водой. Девочек кого-то выгоняли, значит, на улицу, вот, в угу. улике босиком стоять на улице. У нас общая посуда. В лагере открытый туберкулез ходит. В колонии открытого туберкулеза моря. Об... Почему ходит-то? Вот объясните. Потому что сырость mm -hmm. в отрядах у нас грибок вообще. У нас, mm -hmm. у нас в, в жилых помещениях температура ночью. Стены, мы спим. Сейчас. Стены мокрые 8 градусов. А что происходит в этой колонии с медициной? Почему такая высокая смертность? Вообще, какая она смертность? И, и что? Там столько больных женщин, там их совсем не лечат. Там инфекции. Что вообще там творится? Во-первых, там нет медсанчасти. Она отсутствует вообще отсутствовала. Ну там сейчас, вот сейчас, на данный момент, там что-то они предприняли. Сделали. А сколько в этот там женщин сидело, когда не было медсанчасти? Как, сколько женщин там сидит? Там содержится порядка четырехсот женщин. И в основном э, э, э, вот эти люди имеют хронические заболевания, э, ВИЧ-заболевания, э, там онкология, э, гепатит. Э, ну, в общем, список медицинских заболеваний там обширный. Я приехала туда с, с хроническим серьезным заболеванием, и как бы я не могла выяснить ну, насколько мое здоровье как бы, ну, позволяет жить вот так прямо сказать то есть я, ну, да мы ходили сдавали кровь, но результатов то как бы никаких не было то есть. У нас там умерла Татьяна Кукушкина, Царство Небесное. Она, у нее была болезнь. Ну, я не скажу, не знаю, как бы по-медицински, как это называется, но у нее сильно опухал живот. Он прям она как беременная, прям была. Вот. Ей тоже требовались медикаменты, но э, у нее не было возможности заказать из дома медикаментов. Ее долгое время не вывозили на вольную больницу. Не знаю, по каким причинам, конечно, ее все откладывали, откладывали, откладывали, откладывали. Но в конечном итоге, в общем, ну, она умерла, как бы. В общем, они к нам очень ужасно относились. И такое ощущение, что они просто хотели, чтобы мы там все переумирали, как бы, чтобы мы не вышли просто на это. Но самая проблема в том, что там нет части. А чтобы вывести девушек на свободную муниципальную больницу, это надо проходить большое согласование утверждение, договариваться с муниципальными, так сказать, больницами. Этот автозак, охрана, там содержание. В общем, вот по во избежанию вот этих, вот, так сказать, лишних движений, медики просто плевали на то, что женщины обращались к ним с жалобами. У нас, мы когда проводили свое собственное расследование, мы нашли осужденную, которая была неофициально работала вот в этой, так сказать, в медпункте. Она притаскивала больных туда, в медпункт, говорит, помогите им, они умирают. Врачи в погонах, врачи говорили, они симулянтки, они притворяются, неси их обратно и пускай они выходят э, на работу. при мне там умерла от пневмонии, сколько человек просто. Они уже... Человек мертвый, они все говорят, притворяешься. Это у нас начальник медсанчатия такая была. Притворяешься, они тебя выписывают в отряд. Со мной девочка рядом спала. На следующий день просто она умерла. Там нет ни таблеток, ничего нет. Там таблетка была анальгин от всего. То есть она даже сама с этим столкнулась, мне говорят, ты что, пришла, но все равно ничего нету здесь. Некоторые осужденные умирали прямо на своих спальных местах, потому что их уже, так сказать, как говорят в тех кругах, их не кантовали, их вот положили на это место, они там валялись и потихонечку умирали. Сотрудники подошли к тебе, ну, в общем, в чайной, в кофейной, и сказали тебе об этой ситуации, то есть у сотрудников осталось очень много человеческого. Более того, в общем, они рисковали свои службы, подходя к тебе. А как же так вышло, что за воротами колонии сотрудники искали помощь, а внутри колонии ничего не могли сделать? Нет, потому что они боялись. Обыкновенный, обыкновенный человеческий страх — потерять работу, понимаете? Там вот эти колонии, они, можно сказать, гадообразующие. Но там есть еще Богословский алюминиевый завод, который вот, является градообразующим предприятием. Но вот эти две исправительные колонии, мужская и женская, там очень много трудится сотруд... людей, которые проживают в Краснотуринске и в местном э, Карпинске. Они боятся, обыкновенно боятся потерять работу. Но видно, что у них душа болит. Они хотят каких-то изменений, каких-то перемен, но они не, не могут... Быть инициаторами, потому что их сразу уволят, их с ними там что-то сделают, премии лишат, если они начнут что-то говорить. Понимаете, вот мы когда проводили общественное исследование, мы пришли в муниципальную больницу Карпинска, куда вот привозили уже вот этих умирающих женщин, и мы разговаривали с заведующей инфекционным отделением. Она нас спросила, говорит, сделайте что-нибудь, пожалуйста, потому что говорит, к нам привозят уже полутрупов, и мы ничего сделать не можем. Почему а, при а, такой высокой смертности а, в женской зоне руководство зоны не наказывают? Потому что идет порука, э, так сказать, повсеместная. Вот Мы когда подали сразу заявление о возбуждении уголовного дела, э, следователь, который проводил проверку, он весь материал, он его сам не собирал. Ему предоставляли этот материал, предоставляла администрация колонии. В один момент мы даже заметили оперативного, начальника оперативного отдела, Стес Стенина, такая есть, она сидела и мило беседовала в кабинете вот этого следователя. Я вообще подумал, что у них какие-то личные отношения, я имею в виду чуть ли не семейные. Вот они сидели, так два голубка ворковали, и в итоге, когда мы пришли посмотреть, мы только поехали, и вот они там сидят, улыбаются. Мы посмотрели, говорим, а вы что здесь делаете? С Тениной сказали, вы что здесь делаете? Она говорит, а я пришла так документы посмотреть. Понимаете? То есть ситуация в том, что оперативная служба в колонии в честном контакте со следователем. Следователь мне напрямую говорил, что мы возбуждать дело не будем, ни при каких обстоятельствах. Я говорю, почему? А мы не хотим. Я говорю, так там же есть признаки. Смотрите, столько трупов. Они говорят, они сами умерли. Что было дальше с письмом врачей? Врачи написали письмо, и что было с ним дальше? Да. Угу. Вообще все, как бы... Uh, ни ответов, ни приветов, но ситуация поменялась. Как она поменялась? Женщины стали вывозить. Uh -huh. Uh -huh. На лечение. Да, на лечение. На, даже на обследование. Uh -huh. Ну и то, так, знаете, со скрипом, когда вот этот вот механизм начал работать, uh -huh. и он начал работать со скрипом, оперативники сразу стали использовать этот, так сказать, этот метод то, что к заключенным. Если вы будете работать на нас, мы вас будем вывозить без проблем. И вот некоторые заключенные нам рассказывали, что они даже сами ходили к оперативникам и говорят, я согласна работать, только вывезите вот, вот такую-такую-то осужденную, она умирает. Как ты думаешь, почему это письмо подействовало? Испугались а, чего? Огласки, испугались врачей, у которых они тоже лечатся, их дети лечатся. Почему Почему письмо подействовало? Потому что а, так сказать, вмешалась третья сторона, независимая. Понимаете? Третья, так сказать, организация, сторонняя организация, государственная, она узнала об, об этом, обо всем. То есть прокуратура знает, следственный комитет знает, но у них есть, так сказать, какое-то общение, они там дружат, вместе там в баню ходят. А тут узнали вообще сторонняя организация, тем более медицинская если они бы продолжали это все делать, то, соответственно, больница могла направить и в область в Министерство здравоохранения Северской области соответствующее письмо. Что вот мы обращались ранее, никаких как бы сдвигов не было. Зайдите сюда, дверь закройте. Ну, в принципе. Ну, то есть еще раз повторяю, то есть нас никто не слушает. Я 14 числа домой. Я понимаю, но, тем не менее, были у вас какие-то проблемы с администрацией? Сейчас нет, последних последний Оно а, ранее были? Ну, сейчас все хорошо у нас. А вас кто-то пугал? У вас дети, я так понимаю, в детдоме? Да? Угу. угу. Кто-то шантажировал у вас или в этом плане? Ну, было давно уже. Кто? Викторович. Фамилия? Сук. Конкретно мне сказали, если ты сейчас не откажешься от твоих показаний, у тебя ребенок в детском доме, то как бы мы напишем такую характеристику, что ты вообще своего ребенка ты не заберешь. На тот момент, конечно, я... На тот момент, честно скажу, я испугалась. Это сейчас я понимаю, что они бы ничего не сделали, просто что они никого отношения не имеют. На тот момент, конечно, я испугалась, но как бы я все равно, но ну, я перестала тогда выходить, говорить с, с адвокатами, когда уже приезжали к нам еще. Они просто стали удивляться, почему вы отказываетесь. И вот я говорю, они каждого тогда на тот момент что-то как-то вот запугали. а вот эти наши героини, сколько они сидели и за что? Слушайте, вот я вам честно скажу, я не знаю, за что они сидели. Мы не интересуемся, за что люди отбывают наказание. У нас, э, интерес, наш интерес — защита прав человека. Независимо, кто он, за что он сидит, да хоть пускай это будет людоед. Неважно, по закону этого людоеда должны содержать в нормальных условиях. Его не должны пытать, его не должны насиловать. Соответственно, в отношении этого даже людоеда должен действовать закон. Когда я переехала в город свой, за меня даже врачи не хотели браться. Я была обязана появиться в тут диспансер. Вот, у меня вот лимфоузлы были, клетки очень сильно упали. все это. И мне доктор даже, он не скрывая этого, сказал, ну от силы месяца два. Ну вот, не знаю, вот как-то вот, видать, благосклонна ко мне судьба, ничего, вот как бы выкарабкалось, но дотянули до, до такой вот крайности, а все началось просто с обыкновенного кашля. Да, я, ну, как бы говорится, совершила преступление, но перед вами-то я ни в чем не виновата. Вот как привили мне то, что я постоянно виновата. прям постоянно виновата, перед всеми виновата, никогда мне не будет прощения. И ведь понимаете, что это вот у меня морально, моральная колония меня это сломала. Я просто вот хожу, голову наклонив, и как будто вот все... Жизни дальше никакой нет. Так нельзя. Надо нас немножко все равно торможить. Мы же все равно где-то жены, где-то матери, матери, Не важно. Не, не вам судить, какие мы матери, какие мы жены. Факт в том, что мы все равно женщины остались. Смотрите, вот эта Наталья С. Она имеет, э, Ее освободили от наказания в связи с заболеванием. То есть она на момент ареста и осуждение она поступила в государственное исправительное учреждение, не имея вот этих вот хронических заболеваний. На момент отбывания наказания эти заболевания у нее появились из-за того, что с ней вот так вот там обращались, не выдавали лекарства, не лечили, не оказывали ей помощь, не обследовали. Соответственно, вот эти медицинские диагнозы, которые она там в том числе получила, они вошли в такую стадию, что они уже препятствовали отбыванию наказания. И, соответственно, суд освободил ее от уголовного наказания. Она освободилась и первым днем она пошла лечиться. Она до сих пор, кстати, лечится. И она боится, что ей просто подкинуть какую-нибудь коту или еще чего-нибудь. И вернут обратно в эту колонию. И, соответственно, вся ее надежда на, на жизнь, я уже не говорю на здоровье, вся надежда на жизнь, она обрывается, потому что там она просто может умереть. А, как я понимаю, что ваша борьба за здоровье женщин, осужденных и отбывающих наказание ВК-16, она окончилась неожиданным образом для руководства. Что руководство, которое, в общем, повинно в заболеваниях и смертях этих женщин, оно не было, мягко говоря, наказано. А случилось наоборот, люди пошли на повышение. Смотрите, э, во-первых, бай-бай еще не окончено, потому что мы э, бьемся со Следственным комитетом, мы обжалуем вот эти вот незаконные постановления, у нас уже есть два дела, одно попыткам, одно не оказание медицинской помощи. Мы их обжалуем, э, нас, так сказать, наши жалобы не удовлетворяют, но мы сейчас готовим жалобы в суд. Это отдельный аспект. Второй э, момент, э, ситуация в колонии, да, она поменялась. Но поменялось э, в связи с тем, то, что это было э, предано огласке. Начальника колонии демонстративно вот, то, что там ничего не происходит, все, все законно, все хорошо, демонстративно, начальника колонии повысили. Он стал заместителем начальника ГУФСИ по Свердловской области, то есть был начальником. Подразделение этой, этого это, подразделения, исправительной колонии, сейчас его демонстративно, так сказать, повысили. Но, тем не менее, эта борьба хотя бы закончилась тем, что женщины стали вывозить и обследовать. Хотя да. бы это да. удалось добиться. Ну, и то, это, можно так сказать, с натягом. Да, их там начали обследовать, там сделали мед, медпункт такой, хорошее оборудование. Но там... До сих пор продолжается арабский труд. Там женщин заставляют работать сверх нормы, заставляют работать на участках, где, например, им не приспособлено. Вот в 2019 году, в конце года, женщине чуть не оторвала руку. Она имеет заболевание, эпилепсия. Они взяли, поставили на механизм, крутящийся, человека с эпилепсией. Хотя врачи, медперсонал колонии знали, что у нее такой медицинский диагноз, они все равно берут ее и ставят на работу с крутящимся механизмом. И у нее руку вот в этот станок. Ну, вроде как бы удалось спасти, но что там произошло, не знаю. В 19-м году, в декабре месяце, гражданка Белоруссии умерла. Тоже вот так вот женщины нам сообщили, что раз и умерла. А хотя до этого она неоднократно просила медпомощи, помогите мне, там, сделайте мне какие-то обезболивающие, еще что-то. И при этом она не имела ни хронических заболеваний, ни ВИЧ, вот, вот такой, э, таких заболеваний. Вот. Но врачи говорят, что как бы это у нее э, сердечная недостаточность. Насколько это правда, мы не знаем. Вот сейчас пока это разбираемся, все обжалуем. До чего это дойдет, не знаю. Но, скорее всего... Как мы думаем, наши успехи на национальном уровне будут бесполезны. Европейский суд по правам человека. Удачи в Страсбурге! Спасибо. Да, я надеюсь, что мы тоже дойдем до Страсбурга и э, что-то, так сказать, восстановим законность. В Страсбурге будет очень трудно перевести до да какой бы то ни было язык то, что мы обычно слышим о таких случаях. Тюрьма не санаторий, нет дыма без огня. Как воровали, так здоровые все были, а как в тюрьму сели, так все больные. Откуда в нас такая жестокость? За что?